Где же брать новичков для своего бизнеса? У многих сетевиков до сих пор остается такой вопрос, хотя методов поиска людей вообще вагон. Причем часто человек думает, что надо сесть на телефоне и кому-то звонить, кого-то долбить. Кто-то думает, что нужно там рассылать спам сообщения, и э, совершенно не понимает, как сделать так, чтобы у меня подключились новые люди. Как сделать так, чтобы я увидел товарооборот в системе и как начать зарабатывать деньги в этом бизнесе? Меня зовут Зайцев Алексей, в маркетинге я 17 лет. За это время я не только книжки пишу, но еще и лидерскую команду вырастил и хочу сегодня поделиться с вами информации о том какие методы работы есть в млм и также пригласить вас на консультацию которую я провожу для сетевиков которые хотели бы найти свои собственные методы работы потому что многие люди попали в систему где их учат спаму например рассылать какие-то сообщения некоторые попали в ту модель где им некомфортно делать то что они делают поэтому а, вы можете под видео записаться ко мне на консультацию в один клик и мы разберем методы работы которые могут на вас сработать чтобы этот бизнес все-таки состоялся а сейчас мы перейдем к тому чтобы поговорить о том какие методы существуют вообще существуют офлайн и онлайн методы работы то есть их на самом деле больше чем я тут перечислил ну допустим давать рекламу в газету в газету можно давать рекламу по продукту можно давать рекламу по бизнесу то есть приглашать к себе сотрудничать либо работать. Вот, например, некоторые компании предлагали работу завуалированно, чуть ли не с окладом, цифры писали. Вот, и люди, приходящие на собеседование, потом получали презентацию, некоторые подписывались, некоторые расчаровывались. Листовки. Клеить листовочки о том, что можно либо похудеть, например, да, там, как раньше это было модно, либо подзаработать. Да, то есть такие тоже методы никто не отменял. Знакомство. То есть можно знакомиться на улицах, на каких-то вечеринках, на каких-то конференциях, вообще заводить холодные контакты специально. Можно аналог знакомства, это социологический опрос. То есть с планшеткой человек подходит к людям и что-то спрашивает. Рекомендации. То есть можно спрашивать у людей, тех, кто нам нужен. Работа с сетевиками. То есть, это методика э, поиска сетевиков и потом предложение им личной встречи и разговора. На самом деле методик очень много. То есть, вот это вот офлайн, где мы лично встречаемся с человеком. А это онлайн. Это доски объявлений. По сути, это те же газеты, только вот э, онлайн, да, в интернете. Таргет – это когда в социальных сетях человек видит рекламу, по ней кликает и попадает к вам в переписку и вы его уже как-то дорабатываете спам это нежелательные незапланированные для людей которые они получают сообщения то есть это рассылка сообщений может это sms рассылка да это может быть в социальных сетях рассылка за это блокируют соцсети поэтому люди которые спамом занимаются имеют 2 по 50 аккаунтов вот и этот спам это способ большому количеству людей сделать коммерческое предложение. Потом из тех, кто согласился и нас не заблокировал, значит выбирать тех, кто подойдет под сетевым маркетинг. smm в соцсетях это метод, на мой взгляд, более интересный, когда человек правильные тексты пишет для того, чтобы на его тексты клевали и приходили к нему с запросом. Вот. И smm работает интересней. Что самое важное, что. Когда человек научился правильно писать тексты, у него постоянно будут новые люди. Знакомство в группах. То есть человек заходит в какую-то группу, знакомится, там кому-то пишет комментарии. По сути, это и есть выход на новых людей знакомства то есть некоторые люди на сайтах знакомятся с людьми некоторые на каких-то форумах то есть это такая же работа только она не о, не оффлайн, а именно онлайн В принципе это тоже не все безусловно есть еще методики основная задача освоить методики которые к вам будут в команду вводить людей потому что у многих людей не получается настроить эти методики так, чтобы это было эффективнее. Получается просто поработать, потратить время, порой даже год. Я знаю людей, которые годами вот сидят, они что-то там онлайн осваивают, смотрят этих инфобизнесменов. И даже больше скажу. Многие из нас обучаются у каких-то инфобизнесменов, и порой это занимает год. Самое интересное, что, ну, послушав какого-то бледнолицего, который рассказывает о том, что есть супер методика, только у меня, только сейчас. Вы покупаете у меня курс, который стоил там 10 тысяч долларов, а сейчас стоит там всего 500 или там тысячу, или что-то еще, а, я вам еще в подарок подарю чего-нибудь еще, и вот таким вот образом человек попадает а, в какую-то воронку, где ему продают курс, где научат и СММ написанию текстов, и таргетированной рекламе, и безотказной презентации, и вот все-все-все-все-все научат, и, по большому счету человек иногда входит в какие-то марафоны, которые стоят дорого, и год там обучается. Вот вы знаете, у меня немножко другая задача, обучение полезно в малых дозах, Обучение полезно тогда, когда человек узнал, применил сразу на практике. Вот сразу узнал, чик, на практике. Не сработал, выбрал другую модель работы. То есть, самый важный момент, это когда человек нашел свои методы работы, которые у него эффективны. Поэтому на персональных консультациях мы разбираем методы, которые будут работать на вас. Поэтому, если вам интересно, под видео будет ссылочка, как это сделать в один клик. В целом, я бы и офлайн метода не отменял, потому что это реально эффективно. Вот большая часть моего бизнеса раньше была построена офлайн. Сейчас процентов 90 деятельности своей структуры я делаю онлайн. И я хочу сказать, что и то, и то работает, и то, и то приведет лидеров. И самых сильных лидеров вы не знаете, где вы найдете. Поэтому давайте осваивать все методы работы, которые могут привести к вам сильного человека в организацию. Если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк, порекомендуйте его друзьям, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что в следующих видео я буду разбирать о том, что делать с новыми людьми и многие другие полезные плюшки. Благодарю вас за то, что вы столько меня терпели. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.